Под ногами еще хрустит снег, но с деревьев уже капает все, потому что пришла весна, и студенты по традиции приехали в снежный лес прощаться со сказочной зимой. Ежегодно в начале марта, когда весна уже вступает в свои права, студенты Казанского федерального выезжают за город в еще снежные леса Зеленодольска. Здесь одни катаются на тюбингах, другие на снегоходе, а кто-то впервые встает на лыжи. Мне нравится зима, просто в моем городе в Китае у нас снег мало бывает, поэтому мне очень нравится как-то снег. И здесь... Вокруг естественно, снег, поэтому очень нравится. И кататься я очень хочу научить, но ну, просто мне тяжело. У нас там снег мало, поэтому большинство нас не умеет кататься. В лесу не только теплая погода, но и дружественная атмосфера. Студенты целыми группами скатываются со снежных горок, а некоторые не торопясь. Беседуя с товарищем, с легкостью преодолевают 5-километровые лыжные трассы. Конечно, настроение отличное. Зеленодольск – мой родной город. И эту трассу спорткомплекс «Маяк» я знаю как свою родную. Я тут с пяти лет катаюсь. И все отлично, погода хорошая, вокруг друзья, поэтому все прекрасно. Природа пробудилась, а с ней пробудились и студенты. Свое спортивное субботнее утро 4 марта встретило около 150 студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института экологии и природопользования. Теперь свежего воздуха и озорного настроения, надеяться, студенты хватит на целый год. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюс.